Всем привет, с вами Рома, я забыл включить вебку, короче, ну, может, быть, она все же работает. Ну, в общем, мы продолжим Значит играть. Что? Заткнись, то, что мне надо сказать. Вы сегодня мы продолжим играть в Duned Light. Я просто пока переустанавливал Mortal Kombat. Ну, при установке всегда процессор может немножко погудеть. И чтобы отвлечься от гудения, он мне не мешал, я хотя бы поиграю вашу тоже громкое. <coughs> <coughs> Это... Oh, huge, yeah, them, Прикольно. Ай, блин. Так, у ножика. Как там? 33 разбираем. Больше всего мне понравится, что мы нашли пистолет. Пяу-пяу. Не, ну конечно тратить мы его не будем. Это просто прикольно. Так, давайте все обследовать. Тут же опять теперь все не расследовано наше ой мне страшно что оно там током заденет оно очень страшно то что оно током заденет хотя уже видите не за так открыть нельзя ой к счастью туда не надо идти я боюсь сейчас в какие то коридоры заходить так как там может быть бомбер я с бомбером не хочу встречаться. Ой, какой бомбер? Фу, бомбдер вот этот. Или как там его называют, я уже забыл. Ну, а бомбер это же аттракцион. Ну, аттракцион страшный, которым я катался. Вот это не так страшно хотя бы. В общем, там... В общем, там тоже бомбер, вот этот. Я теперь только не понимаю, как отсюда выбраться. Я лучше так пройду не надо там зомби а тут так так сейчас давайте посмотрим как там может это все же здесь внутри не это все же снаружи же за... как я несу как оно может быть внутри только пройти надо а не можно вообще в принципе вот так так что давайте назад пойдем До свидания. Блин, а как там назад вернуться? Хотя ладно, не важно. А это здесь просто новенькие зомби. меня каким-то образом разгневал зомби Сейчас уже зомби будут приходить Как они там морали. Теперь бежим на метку Что в принципе <гас> Где она? <гас> Блин Так, у нас есть сурикены? Ну, для сурикенов есть. Я сейчас придумал прикол. Блин, он меня заметил! Говнюк! Ты меня заметил! А, ну, теперь ум. А на мобильное отой, куда побежи? Так. Да блин! Залезть мне не дают спокойно. А все это у нас деньги. Он меня не заметил. Спим, кушаем. Так кушать кончилось. ну уже под ключки. тетя пришла в бешенство. Вы слышали этот крик? Вот это крик? Это тетя, она в бешенство просто пришла. Так. Блин. Ай, я застрял застряли люди а, все. я отстрял ну все я хорошенько оторвался от зомби они на меня даже не напали ой какие добрые кстати я понял уже как выглядят подводные водоросли но я боюсь что я все равно их собрать не смогу Ладно, как у вас там дела, сундук? Что у вас? Простой короткий нож и сигареты. Так, простой короткий нож я сразу же знаю. Он... Нет. А, кстати, а, оказывается, у нас есть и обычные стульки. Но и великолепные. А я и не заметил. Не, я просто, не, я просто проплыву. Кстати, нам на тот остров надо, я знаю, там есть пасхалочка. Я знаю, на этом, вот там в видите, я сейчас на прицелу покажу, только тут же у него вода в глазах, он не видит. Вон там, это именно такой остров, и там должен быть не какой-то меч, но не помню, как он называется, ну, только это же должен, я же не знаю, это точно тот еще остров. Наконец-то мы вытащили его. Так, зомби сейчас загорится. Да? И, и сколько у него урона? Да, много. Да, это реально очень прикольный меч. И еще сейчас зомби сгорит, и там будет чертеж. Нет, зомби, не гори от ярости то, что я забрал твой меч. Я тебя сейчас тоже заберу. А, ладно, шучу. А давайте сразу туда просто поплывем к рыбацкой лодке. Наконец-то! И как он хотя бы крафтится? Давайте посмотрим. Так, для его крафта мне надо ткани бегуна, 10 пластика, же... Ой, 10 жестянок, 10 алкоголя и 5 электроник. о, -о, -о, -о, -о, -о. Так у него прочность еще слабенькая. Так-так-так-так-так, что-то так, так, так, так. для улучшения. Есть хромовник. Так-так-так. Надо его улучшить. Фух. Блин. Мне надо не обращение, а прочность. Он же так быстро сломается. Нет. Ну а давайте тогда пока его не использовать. Ну, хоть и урон у него крутой, но пока давайте его не использовать. Это он нам на крайних случаях. Как раз ткани бегуна надо нам... Как раз убьем бегуна, может быть, потом. Стойте. Я думал, э, это ткани бегуна или ткани прыгуна? Да, ткани бегуна, фух. А я думал прыгун, это прыгуна. Просто что-то мне сначала показалось, что это бегун, это прыгун. Ну, потому что они оба быстро бегают. А как тогда ткани бегуна найти? Как? Как-то странно. Да нет. Как-то плавается надолго, так что давайте доплывем до берега уже. И все. Так, как там остров? Ну он уже так, близковато еще все же. Значит. А не, ну плыть, мы все равно быстрее. Так еще и название у него какое-то на. Ковечено экспалимбург, экспалимбург, экскелимбург. Какое? Экс. Палибур, экспалибур, экспалибур. Так еще так э, странно, некоторые буквы большие, э, СК, а либур маленькие. Как-то это очень странно Это я не странный, это я нормальный. Сейчас я тебя догоню Чем в него было пальнуть как не с песта? Зачем же нам еще пест дали? Не знаю зачем пистолет дали Надо с чувачками типа разобраться Ой, разляглись мы Спать хотим Но умирать больше Хочется зомби Но зомби по правилам Надо больше хотеться умирать Кхе! Блин, а я думал под низом меня такие гигантские Кошмарные зомби Это обычные бывают Так, знаете, еще музыка такая, чуть мезика, не сказал, такая эпическая играет. у мне есть тебя кидануть, а? Отравленный дротик, кстати, я бы хотел скрафтить, но мне ядовитых лишает, не хватает. Так, о, я могу скрафтить аптечку, давайте, давайте, я согласен. Что еще мы можем скрафтить? Коктейль молотого и еще сурикены. Так, ну коктейль молотого, он просто подпалит его, и... <коспалит> и этот баллон, он просто начисто взорвется, а мне как бы этого неохота, чтобы он взрывался. Блин, что ты мне сдыхаешь уже? Наконец-то сдох. Ну а теперь давайте скрафтим коктейль Мо. А, все. Кстати, мне не нужна эта ваша горючая жидкость. Я не знаю, где я ее нашел. Где-то я ее уже там нашел. Как раз давайте ее выкинем. сюда, На! мя не попал, беда! Тону! Блин, она не умерла! пойдите сюда! все это как бы арматуру у нас уже можно сказать ее уже нету Она кстати а как у нас икс Паленбург? давайте все же на одном зомбике проверим себе. Ну все, мы поняли, как он работает, пока мы его тратить не будем. А что ж такое? Эта бита все же не такая уж прям и сильная, я заметила. короче я их спалим возьму блин говню я патроны потратила за тебя а кто меня убил ладно Здравствуйте, как поживаете? Блин, а кто меня мог убить? Ой, чё, блин, чё я так далеко? Где это я вообще? Ладно, если что, я же могу тем более умереть в игре, и это... <смех> и я появлюсь дома, поэтому, ну, очки выживания потеряю. Хотя, все же проигрывать не очень хочется, но хочется очень миссию пройти. Хотя, там зомби, все равно не сохранятся. Так, блин, сколько у меня патронов осталось? Об 11, блин! <смех> вот говнюк зомби, я на него случайно потратил. Я вообще должен экономить на бомбе... на этих бомберов каких то Да блин, я не помню его, я и как не могу запомнить его название, хоть даже прямо оно передо мной было, но я не запомню. Бомбди, бомбди. Блин. А давайте, короче, сразу же ночь поспим у себя. Ну, я тут посплю сразу же у себя ночь. Тогда где тут кровать у меня? Где-где? А вот, ждать до утра. Ой, да. вечера. Теперь темно, а теперь... Ночной выживший. Прикольно, это, наверное, достижение такое. Так, тайник. А, взрыв пакета, кстати, у меня почти начинает э заканчиваться. Так что давайте мы заберем все наши тайники. Кстати, я наверное понял, как с бомбировками вот этими будем, я буду работать. Я наверное хочу, знаете, как сделать? Просто я к нему подхожу, я отхожу, из пистолета стрелять не надо. Да блин, у него его, его взрыв, он взрывается почти бесшумный. <coughs> как его зомби слышат? Ну хотя да, у них может быть и лучше слух чем у. Продолжаем. Так. так, фонарик выключай идем в... забирать дань. Забирать бабуськи. Бабуськи, бабуси, карточки. Я в порядке. А что еще со мной могло произойти? Нападение зомби. Так, мы тут пропрыгаем, как зайнька добрый. И полечим тоже, как Занька. И пойдемте собирать дань с рыбацкой лодки. <клес> да сейчас я знаю, но мне ж надо обойти, я знаю. А, вон там наш остров, я знаю, я знаю. Стойте, я тебя уже давно видел, привет, друг. То есть дружбанка. Так, вс ⁇ Хотя нет, давайте все же возьмем полицейск полицейскую дубинку в дело, чтобы быстрее убить зомби. Кстати, а как меня могли убить? У меня еще жизни было дофига. Я там пришел вот этот гигант с молотом и долбанул. Прыгаешь только ночью, так что прыгун не мог на меня напасть, это точно. А вот какие врата, чтобы зомби не приходили. Так, где еще ворота? Давайте посмотрим через лестницу. А, да-да-да-да-да, подходит, кстати, его так убивать. Просто подходить и отходить, это его убивает. Вот его деньги. И все? Я уже все ворота закрыл. А это типа где может быть главный в поселке? For Блин, я взломать дверь ногой не могу. <coughs> так, давайте пока...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 All right? Why sent me? You, mm, Gersel. Oh, you're for rise. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more forking telling him. not? Please, just let me talk to the man. You can't just push us around like this forking gonna kick it ass. do it forking. Kick his ass. For God's sake, look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're going to bleed us dry. That's entirely not my Райз чем Ну, в деньги нам дали. Откуда вы уже взялись, уже стали на монстров этих нападать? Откуда вы уже? So В общем, теперь, если будет наступать ночь, мы в поселке тоже можем прийти и переночевать тут, потому что тут уже зомби как бы не будет, так что у нас больше теперь территорий, в которой мы можем переночевать, и это даже хорошо. Сейчас усядется, сейчас усаживайся, да? А нет, не угадал. Да ладно. Да блин, еще и третья. Да, блин, я думал ты зомби. Что, хочется открыть? Муса, Шути тебе займи? And sure was and guy. Mm -hmm. И что это за чувак в маске был? Человек в противогазе. Не, ну я пока не буду это выполнять. Потом. Надеюсь, может быть, хотя бы с ним, и с ним я могу... Нормально пройти миссию с ним. <клес> Ай, блин! Возьмите обратно, малыша, меня. Ай, лечись. Не лезь ко мне. Все. Блин, я хотел просто там побыть. <гас> так, а нам теперь надо туда. Ну, тогда давайте у вас есть... А, точно, точно. У меня же новый теперь навык это выживаемости. За то, что я убью зомби. Научитесь лучше торговаться, цены в магазинах будут ниже. Да Та, нет. Так, усилите обладают большим действием. А что еще у нас есть? Не, давайте лучше. У нас больше инвентарь будет. Теперь у нас 8. ну а тут все 4. Ну ладно, я думаю на этом все же закончим. Подпо... Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, С вами был Рома. Сегодня мы проверили на что годим пистолет, конечно он того зомби-бегуна с первого раза не убил. Ну потому что я ему надо же наверное в голову там стрелять в тело. А я стрельнул там по плечам, это, наверное, не очень подействовал на него эффекта никакого почти было. А, у тебя можно купить орюшки. Стойте, стойте, стойте. Давайте купим у него орюшки. Здрасте. Я ком тут ворвался. Uh-huh, okay, yeah, that sounds great. I guess I'll just, uh, just leave you to it then. No, no, wait. Wait, don't go, don't go, listen. I've almost finished an ultra weapon of monster destruction. All it needs is some fine tuning, and you can help with that. Oh, well, there goes nothing. Ну давайте попробуем быстренько. Я думаю, мы сможем. И все. А вот еще. А чё, прикольно? А потом он может его нам отдать, поэтому я хочу еще больше пройти миссию, то что он может его нам отдать. И все. А, вот еще, вот еще. Так, блин, я не успеваю. Ладно, давайте еще раз. Я хочу попробовать. Это реально прикольная миссия. Так, надо срочно бежать к тем зомби и мочить. Так, у нас есть время. Три зомбака есть. Все. Теперь осталось вот этого. Вот в темную область, что это значит? Там типа еще страшнее монстры будут. Как вот этот взрывун. Нет, это от меня отвлекает. Все, я в общем не успел, зомби на меня напал, да. такая зомби меня скоро могут убить так как ну ладно давайте еще раз попробуем это на последний раз и в следующем выпуске мы еще раз попробуем так все быстро быстро быстро быстро быстро быстро быстро кто тут есть Сначала Быстр... начало вот в этом всех зомби убиваем Мало жизней. Так, так, так, так, так. Мне толком может ударить, током может ударить. Так что и, мне, я скоро могу умереть, и это очень плохо. Надо держаться. Та, да, что ж такое, блин! Где еще зомби? Там все равно зомби не хватило. Кстати, а какая награда? Или он не даст? Ну, он даст очень полезную вещь. Вот этот 2500. это 2500. этого. ладно, последний раз. А потом видео не будет таким длинным. Нельзя же его... Все же таким длинным. Быстрее, пошлите на мост. Там больше зомби. Да, больше, но опаснее. Так, залазь. о, -о, -о кто проживает в океана? А давайте чужой другой миссии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, то Всем пока!